16 октября по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева на пограничных постах Чехерли и Махмудлу в освобожденном Джибраильском районе, был поднят государственный флаг Азербайджанской республики и состоялась торжественная церемония начала служебно-боевой деятельности этих пограничных застав. Об этом сообщает Хагин Ас со ссылкой на государственную пограничную службу Азербайджана. Азербайджанские пограничники встретили с большим воодушевлением начало освобождения 132-километрового участка Азербайджана-Иранской государственной границы, оккупированного вооруженными силами Армении. На мероприятии было отмечено, что азербайджанские пограничники с честью участвуют в боевых действиях по изгнанию вооруженных сил Армении с исконных азербайджанских земель, и наряду с другими видами вооруженных сил, нанесению сокрушительных ударов по противнику. Было также отмечено, что каждый офицер, прапорщик, сержант, солдат, проходящий службу на государственной границе, готов к выполнению боевых задач против врага. Подчеркивался высокий боевой дух личного состава, и что от военнослужащих поступали многочисленные обращения об отправке в зону боевых действий. Охрана государственной границы на территории, оккупированной вооруженными силами Армении, в октябре 1993 года и освобожденной через 27 лет, организована личным составом пограничного отряда «Городис» Государственной пограничной службы. Ведется подготовка к реализации мер по охране границы на других пограничных постах, которые будут освобождены в ближайшее время.